Приветствую, друзья! Меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале «Коллегия адвокатов». Здесь мы рассказываем об изменении законодательства и судебной практике и делимся своим мнением относительно происходящих событий. Сегодня о так называемых иностранных агентах и соответствующей правоприменительной практике. Я расскажу о том, какие для иностранных агентов введены обязанности, какая ответственность, Я расскажу о формальных инициаторах этих довольно неоднозначных норм права. Совсем скоро выборы в Государственную Думу, поэтому страна должна знать своих героев. Ну а об истинных бенефициарах подумайте сами или напишите в комментариях. Признаю, что тема данного видео с течением времени несколько утратила свою актуальность. Во второй половине августа, по известным обстоятельствам, тема иностранных агентов была на пике популярности. Однако, как вы понимаете, адвокат существует не за счет видео, на ютубе. Есть другие, более приоритетные задачи. И все-таки, пусть с небольшим опозданием, но считаю необходимо выложить такое видео на своем канале. В завершении вступления еще одна небольшая ремарка. Ютуб канал коллеги адвокатов не является средством массовой информации. Высказываемая в видео позиция является всего лишь личным мнением автора. Надеюсь это понимают. И сотрудники компетентных органов. Итак, традиционно в России август ассоциируется с какими-то катаклизмами, не стал исключением и 2021 год, подтвердивший эту мрачную традицию. На фоне системного закручивания властями ГАЕК ограничение гражданских прав и свобод не выглядит неожиданным решением меню 120 августа, о включении телекомпании Дождь в список СМИ иноагентов на протяжении последнего времени власти последовательно присваивали статус иностранного агента всем оппозиционно настроенным масс-медиа. В адрес же «Дождя» неоднократно посылались очевидные сигналы. Можно вспомнить исключение «Дождя» системы кабельного телевидения исключение журналиста «Дождя» из кремлевского пула за трансляцию с митинга в поддержку Навального. Как видим, телекомпания и властные органы не изменили своим принципам. Однако, предсказуемость такого решения властей не делает его менее значимым. Конечно, можно много и долго рассуждать о том, что статус иногента не лишает телекомпанию возможности работать. Но, как говорит один из отечественных популярных блогеров, все все понимают. Телекомпания не сможет долго существовать в отсутствии рекламодателей, на одних лишь пожертвования. Фактически. Единственная независимая телекомпания выводится из отечественного медиапространства. Прекращение ее работы – это лишь дело времени. Телекомпания «Дождь» был создан в непродолжительный период президентства Медведева. Многие называют это время периодом «медведевской оттепели». И дождь, наверное, один из последних сохранившихся признаков той оттепели. Ну, если не вспоминать о переименовании милиции в полицию, ну или танцы президента под комбинацию различного крылатые высказывания: Россия вперед, мои слова в граните отливаются. Кому интересно, загуглите. До Черномырдина, конечно, когда Киева пешком, но все же. К чему я это? В 2008 году кандидат президента Медведев заявил о важнейшем принципе современного государства: свобода лучше, чем не свобода! Ну, видимо, за 10 лет поменялось очень многое. Что же такое иностранный агент? Если не усложнять, то иноагент – это гражданин или компания на территории одного государства, действующего в интересах другого государства. При этом до законодательного закрепления словосочетание «иностранный агент» употреблялось в качестве синонима к словам «иностранный разведчик», «шпион» и носило явно негативный оттенок. Вряд ли. Причисление к названным добавят шарма как физическому так и юридическому лицу. В российском законодательстве впервые понятие «иностранный агент» появилось в 2012 году в связи с изменениями федерального закон о некоммерческих организациях. Соответствующие поправки внесла группа депутатов Госдумы во главе с единоросом Александром Сидякиным. В ходе обсуждений Сидякин говорил, что поправки никоим образом не запрещают деятельность и не ущемляют в правах неправительственной организации, а в свою очередь призваны обеспечить публичность их функций иностранного агента. После вступления закона в силу юридические лица, попадающие под признаки иностранного агента, были обязаны самостоятельно регистрироваться в Министерстве юстиции и указывать свой статус при публикациях в СМИ и интернете. Признаками иностранного агента были установлены и остаются до настоящего времени. Первое это участие в политической деятельности и второе финансирование от иностранных организаций или граждан. Дальше больше. Отношения общества и власти обострялись, и власти вынуждены были реагировать. Конечно, первый помощник в этом покладистая Государственная Дума, выдающая на гора необходимые законы. Уже летом 2014 года были внесены новые изменения, согласно которым Министерство юстиции получило право самостоятельно включать некоммерческие организации в реестр иностранных агентов. Проблемы в России на тот момент не вызывали у властей серьезных опасений. Видимо, поэтому правовые нормы изначально не были столь уж жесткими. В 2017 году в законе появился термин «СМИ на агенты» И с указанного времени в соответствующий реестр были включены десятки средств массовой информации, в том числе многие аккаунты, действующие на просторах интернета. Формальным поводом для новых правовых норм стало включение властями США российского телеканала Russia Today в свой реестр иностранных агентов. Тогда было много шума от отечественных шоуменов об ограничениях свободы слова, цензуре и подобном США. Депутаты Госдумы называли новый закон симметричным ответом американцам, умалчивая при этом о том, что в Америке иностранным агентом может быть признана только иностранная компания. В России же с 2012 года под признаки иностранного агента может попасть любая компания, независимо от места ее образования. Довольно своеобразная симметрия. Думаю, было бы довольно странно услышать, что в штатах каналы CNN или Fox News признаны иноагентами однако лояльными власти оставались недолго уже через несколько дней после принятия закона о сми и на агентах председатель комитета совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству андрей клишас и председатель комитета госдумы по государственному строительству и законодательству павел крашенинников внесли проект поправок праву в кодекс российской федерации об административных правонарушениях предусматривающий штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение закона о сми и на агентах Практически тогда же в Госдуму были внесены поправки касающиеся возможности признания граждан иноагентов. Авторами инициативы стали вице-спикер Нижней палаты Петр Толстой, глава Комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин и члены Совета Федерации Андрей Клишас, Людмила Бокова и Борис Невзоров. В ходе чтения свою лепту внесли председатель Временной комиссии. Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов и глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Последние изменения рассматривались несколько лет, но в итоге стали вишенкой на торте. С декабря 2020 года Минюс получил возможность признавать иноагентами, также отдельных граждан. Согласно закону, если физическое лицо в интересах иностранного СМИ агента создает и распространяет для широкого круга лиц текстовые, аудио и видеоматериалы, получая при этом поддержку из-за рубежа, такое лицо может быть признано агентами. При этом поддержка может быть финансовой, материальной или организационно-методической. Такие граждане стали обязаны подать уведомления в Минюст о включении их в перечень иностранных агентов, а затем раз в полгода представлять отчет о своей деятельности и отраток зарубежных средств. Они были лишены права занимать должности на государственной муниципальной службе, а также быть допущенными государственной тайной. Таким образом, в настоящее время иностранные агенты в России делятся на три группы. Согласно опубликованным данным, в реестре иностранных агентов в настоящее время 76 некоммерческих организаций, среди которых Фонд борьбы с коррупцией, Альянс врачей, Насилию нет. Фонд защиты прав граждан, Фонд защиту заключенных, Мемориал, 22 СМИ иностранных агента, среди которых «Голос Америки», «Радио Свобода», «Медуза», «За «Телеканал Дождь», 25 журналистов иностранных агентов. Свобода слова в действии. Не находите? Иностранные агенты, как граждане, так и юридические лица, обязаны представлять меню сведения о своей деятельности расходование денежных средств и использование иного имущества, публиковать в интернете отчеты о своей деятельности. Кроме того, иноагенты должны сопровождать публикуемые материалы указанием на то, что они произведены иноагентом. Стоит отметить, что последнее требование пока не затрагивает блогеров и иных пользователей социальных сетей. Однако, никогда не говори никогда. Мало ли примеров, когда закон неожиданно получал обратную силу. И в продолжении сказано немного об ответственности за нарушение закона об иноагентах. Сейчас установлена как административная, так и уголовная ответственность. Распространение в СМИ или интернете информации об иноагентах без указания, что они включены в соответствующий реестр, наказывается административными штрафами. Для граждан это от 2 до 2,5 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения. Для юридических лиц до 50 тысяч рублей также с конфискацией. Производство иноагентам различных материалов и их распространение без соответствующей маркировки влечет штраф для граждан в размере до 30 тысяч рублей, для юридических лиц до 500 тысяч рублей. В случае же установления факта злостного уклонения от исполнения обязанностей по предоставлению документов для включения в реестр эн-агентов, на нарушитель привлекается к уголовной ответственности в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или в виде решения свободного на срок до двух лет за не подачу заявления о включении в список иноагентов агентов и представление отчетов о деятельности. Или в случае, если ранее уже применялась административная ответственность, лица могут быть приговорены к аналогичному штрафу или лишению свободы на срок до пяти лет. Ну а теперь, как и обещал, немного о лицах, причастных к разработке и принятию правовых норм об биноагентах. Это бывший ведущий информационно-политических передач и общественно-политических ток-шоу на Первом канале. Заместитель председателя Государственной Думы 7-го созыва, секретарь Московского регионального отделения и член Высшего совета партии «Единая Россия» Петр Олегович Толстой. В июле 2017 года вместе с депутатом Леонидом Левиным, сенатором Андреем Клишесом и Людмилой Боковой стал автором поправок, предполагавших признание физического лица иностранным агентом. Сейчас Петр Толстой баллотируется по Люблинскому одномандатному избирательному округу Москвы. Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенников. Депутат от партии Единая Россия. Внес проект поправок в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях относительно штрафов до 5 миллионов рублей за нарушение закона о СМИ и на агентах как и следовало ожидать, планирует идти на предстоящие выборы. Баллотируется в Думу уже в шестой раз. Андрей Клишас вместе с Толстым стал соавтором инициативы по признанию физлиц иноагентами. С 2012 -го года является представителем правительства Красноярского края в Совете Федерации. Никуда не избирается. Автор инициативы по признанию иноагентами обычных россиян Леонид Левин из седьмого созыва Госдумы ушел на новую должность. Теперь он заместитель руководителя аппарата правительства. На выборы в Думу восьмого созыва Левин, естественно, не идет. Депутат Думы Василий Пискарев, который также выступил автором поправок к законопроектам об иноагентах, снова планирует баллотироваться в Госдуму. Помимо закона об иноагентах, он внес изменения в закон о запрете российским гражданам и юридическим лицам, в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными. В этом году Пискарев победил в праймере с «Единой России» по списку от Мордовии и планирует вновь заседать в Государственной Думе. Людмила Николаевна Бокова – один из авторов поправок о признании физического лица иностранным агентом. Член Совета Федерации от Саратовской области 12 20 годы. И бывший депутат Государственной Думы 6-го созыва в 2011 12 годах. В настоящее время заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Никуда не собирается. Как всегда, статью по озвученной многим другим темам вы найдете на сайте филиала «Дики» и на канале «Яндекс.Дзен». Ссылки на них, упомянутые видео интернет-ресурсы, а также контакты для связи вы найдете под видео. Подписывайтесь на канал коллеги адвокатов. Обращайтесь, и мы ответим на ваши вопросы. До встречи!